Привет! Сегодняшний выпуск будет про несколько интересных новостей, которые будут из криптомира. И первое это поговорим о атаке 51 на эфириум classic, о запрете эфириумом майнинга на асиках, о том, что из эфириума бегут разработчики на платформу трона, ну и Немножечко затронем вопрос Японии с их принятием ETF и отказом от фьючерсов. Поехали. Первая новость относительно Ethereum Classic. Там один майнер у себя собрал более 50% мощности всей сети для майнинга. И, естественно, это не может отразиться негативно на самом Ethereum Classic. Давайте сразу посмотрим на его график, что он собой представляет и чем это может нам грозить. Ну и... Будем рассматривать дневку. Давайте сейчас я ее открою. Технически я вижу то, что уровень 6 долларов, это был уровень сопротивления, на котором он и остановился. И вот эти вот две красные свечи, которые мы можем видеть, да, они на больших аномальных объемах. И это как раз те две причины. Вот первая, друзья, вот она, да, и вот вторая. Это как раз те две причины, которые говорят о том, что то, скорее всего, это намечается в нисходящее движение дальнейшее. И, скорее всего, что на фоне, конечно же, такого фундаментального анализа, на фоне таких новостей, я не думаю, что это послужит дальнейшему восходящему движению. Поэтому будьте аккуратны непосредственно с этим активом и тот, кто смотрит или сидит в нем в лонгах, то принимайте решения соответствующие. Следующая новость это американский стартап Consensus начал сотрудничество с производителями компьютерных чипов AMD. Объединяется он и сотрудничает они непосредственно для того, чтобы разрабатывать новую инфраструктуру облачных вычислений, основанные на блокчейн технологиях. Ну и также в этой статье говорится о том, что по мнению основателя консенсуса Джозефа Любина, повышение вычислительной мощности блокчейн-сетей с использованием технологии AMD будет способствовать внедрению новых децентрализованных систем по всему миру. Эта новость говорит о том, что крупный производитель, крупный игрок техномира смотрит в сторону блокчейн-технологий и каким-то образом старается сотрудничать непосредственно с новыми стартапами в этой сфере. Также сулит положительное развитие событий непосредственно в технологиях криптовалют, криптомира. Следующая новость относится непосредственно к трону, и она будет более положительной для этой криптовалюты. Как мы знаем, то, что последнее время непосредственно на троне формируется достаточно положительный фундаментальный фактор, что не может не сказаться, конечно же, на цене самого актива. И что касаемо данной, ситуации, то популярное приложение на децентрализованной сети Ethereum, Go было перенесено на блокчейн Трона. Ну и соответственно стали они теперь называться Tron Go, как я могу понимать, а не эфир Go, как было до этого. Давайте посмотрим на график Трона, что мы на нем видим технически его оценим. Первое, это Трон USD, и как вы можете наблюдать, то, что данное, данный актив, как я и говорил в прошлом своем видео, я ждал его реакцию на вот этот вот уровень сопротивления, на вот этот вот желтый указанный уровень сопротивления. Сейчас он к нему подходит вплотную, и посмотрим, как дальше будут разворачиваться события. Что же касается Касаемо трона к биткоину, то здесь ситуация чуть похуже выглядит. Дело в том, что здесь наблюдается дивергенция относительно индикатора RSI и MACD, а также объема, хотя они немножечко сейчас подросли. Это может говорить о том, что в скором времени мы можем наблюдать коррекцию от этих уровней. То есть я ждал непосредственно трон до целей, вот этих вот указанных, это 740 сатоши это была моя следующая цель движение данного актива будет ли она реализована пока говорить с точностью не могу так как здесь уже наблюдается диверок а это говорит о том что в скором времени стоит ждать коррекцию если ничего не изменится конечно коррекция может произойти но после нее начнется снова восходящее движение те кто сидят в позиции а такие я знаю есть поэтому принимайте соответствующие решения. либо кроть часть позиции, либо ставьте стоп-лосс без убыток, либо закрывайте всю позицию. Это мой, мой вам совет. Следующая новость относительно того, что разработчики эфириум предварительно согласились заблокировать ASIC майнеры. И, друзья, товарищи майнеры, домашние те, которые майнили эфир в свое время на видеокартах, это очень существенная и хорошая новость для нас с вами. Потому как Обращу ваше внимание, что в ходе встречи было выдвинуто предложение под названием ProcPo. Если оно будет принято, добыча эфира в дальнейшем будет осуществляться исключительно на более традиционном оборудовании, вроде видеокарт, ограничение влияния ASIC-майнеров. Оборудование, которым мы с вами обладаем в скором времени, возможно поднимется в цене, что будет достаточно неплохо. Ну и следующая новость, также заслуживает нашего с вами внимания, это то, что Япония отказалась от биткоин фьючерсов, но может дать зеленый свет криптовалютным ETF. Давайте же подумаем, чем это чревато и зачем это вообще происходит, зачем они это делают. Ну, В данной статье форклога Агентство финансовых услуг Японии отказалось от планов расширения дивериативных продуктов на основе криптовалют, но они также рассматривают вариант, возможность запуска соответствующих биржевых фондов, они же ИТФ. Изначально я думал о том, что данный агентство финансовых услуг Японии предлагает данные меры только лишь в качестве рекомендации для государственных регуляторов, но далее по статье я увидел информацию о том, что по информации издания выводы ФСА, скорее всего, лягут в основу законопроекта, который либерально-демократическая партия Японии может нести уже в ходе текущей парламентской сессии завершающийся в марте. Сам же этот закон, если он будет одобрен, может вступить в силу в 2020 году. Ну и скорее всего, что данный законопроект направлен непосредственно на обеспечение безопасности, как уменьшение рисков, которые связаны непосредственно с деривативами, такими как фьючерсы и опционы, а конкретно использование их с помощью плеча, что увеличивает риски в разы. Ну а таким образом для при создании etf -а кредитное плечо будет отсутствовать и таким образом будут снижены риски и спекуляции на криптовалютном рынке. Ну и напоследок давайте посмотрим на график биткоина, что он технически нам показывает, на что нужно обратить внимание. Итак, вы увидели, что мы подошли к уровню приоритета в очередной раз. В третий раз, если быть точным. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на данный уровень. Уровень приоритета, а точнее диапазон его, состоит в диапазоне цен 4200 и 4400. Вот данный уровень я наблюдаю в данный момент. И как мы можем видеть, то что от него уже было движение, отработанное вниз, да, то есть вот это вот. Касание, которое было произведено данной свечой, потом данный пин-бар, который был сформирован также на достаточных объемах, подтвердил движение вниз. Ну и следующий перехват инициативы, который был на вот, э на вот этой вот свече, он себя на данный момент отработал, по всей видимости. Как будет продолжаться дальнейшее движение, я пока сказать не могу, но технически... Технически вот эта вот свеча, следующая, она выглядит неплохо. То есть продолжение движения еще пока сохраняется. Будет ли пройден вот данный уровень и закреплено, закреплено движение за ним, я пока еще говорить рано, нужно смотреть, как будут закрываться свечи в дальнейшем. Пока что перехваты инициативы продавцами я здесь не вижу. Если хотите быть в курсе событий в моменте оперативных предлагаю вам подписаться на наш канал Телеграме, где мы даем информацию оперативную относительно рынка, криптовалют, также смежной информации, в принципе, по финансовым рынкам и также непосредственно по валютному рынку. Поэтому, если кому интересно, ссылочка будет в описании, пожалуйста, подписывайтесь. Ну и, естественно, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Вас ждет много интересной информации. На этом у меня все, друзья. До новых встреч. Пока.